И я видела его карать, я его... Че? Че? Я в Спасибо. Ну. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я куда-то я я Yeah, yeah, we Ч ⁇ кей? Ч ⁇ кей? Ч ⁇ кей? Ч ⁇ кей? Ч ⁇ кей? Ч ⁇ Я не знаю, Chị khóc, chị khai chung Chị khóc Kệ chị khai vùng Chị девка девка девка девка девка всё Chef. Sure. Mm -hmm. Ding. Whoa, whoa. Yep. Chef, there you are,